Добро пожаловать в Network Marketing Pro. Меня зовут Эрик Уори. Сегодня я хочу поговорить о принципе роста в бизнесе сетевого маркетинга. На самом деле это очень-очень важно. И это увеличение количества качественных и квалифицированных людей в вашей организации, которые читают презентации. Я большой поклонник и большой сторонник использования сторонних инструментов, когда это возможно. Если вы можете показать видео, а потом расскажете историю, этот инструмент работает фантастически. Если вы можете показать кого-нибудь или кто-нибудь поделится своей историей о продукте или чем угодно внутри вашей группы, покажите им журнал или веб-сайт. Все это инструменты третьей стороны. Это здорово. Но иногда, когда необходимо расширить организацию и повысить ее стабильность, надо увеличивать количество презентующих вашей организации. И вот, что я имею в виду. Обычно в структурах существует несколько презентующих, которые проводят все презентации. Все остальные приглашают новых людей, усаживают свое тело на передних рядах, а презентующий ведет весь диалог и делает всю работу. И с теми, кто ведет презентацию, происходят удивительные вещи. И каждый учитель в мире знает об этом. Студент слышит это один раз, презентующий слышит это снова и снова. И с каждым разом, как они говорят эти слова, это выстраивает их веру и уверенность и повышает самооценку. Верно? Это создает для них большее видение. Я знаю, что для меня изучение, как быть презентующим, было огромным и впечатляющим усилителем уверенности в моем бизнесе по ряду причин. Первое. Я был готов рассказать историю, и неважно, были ли у меня инструменты третьей стороны. Второе. Я мог помочь своей команде, рассказав историю для них. Я мог быть для них третьей стороной. Третье. Были дни, когда я чувствовал, что я не занимаюсь своим бизнесом в сетевом маркетинге. Вот почему. Я провел презентацию, в конце презентации я продаю себя еще раз. Это здорово, понимаете? О чем я думал? Почему у меня плохой день? Все отлично. Потому что я повторил эти слова еще раз. Итак, что я хочу дать вам сегодня, так это задание. Я хочу, чтобы вы придумали стратегию для увеличения числа презентующих в вашей организации. Люди, которые смогут рассказать без вашего присутствия. Я хочу, чтобы вы увеличили количество людей, которые смогут рассказать историю компании, которые смогут рассказать историю продукта, смогут поделиться компенсационным планом, смогут рассказать о системе поддержки, рассказать о расписании вашей компании, призвать к действию, дать людям понять, «Смотри, сейчас самое время, чтобы стать клиентом или стать дистрибьютором, я могу помочь тебе в этом, верно?» Обучить, как говорить слова. Когда я впервые учил, как говорить слова, я буквально моделировал топ-дистрибьюторов своей компании. Я сделал аудиозапись его презентации, потому что она была одна и та же каждый раз. Я переписал это в блокнот слово за словом. Я записывал свой голос, чтобы прослушать тысячи раз, пока у меня не получилось. Это то, что я сделал. Это было похоже на обучение сам собой, верно? Потом я тренировал людей по созданию школ презентации на местных рынках. И я бы рекомендовал вам сделать то же самое. Сделайте проверку в своей команде и спросите их, кто бы хотел научиться проводить классную презентацию. Шикарное представление, презентацию отличной возможности, презентацию продукта, презентацию закрытия сделки, которая комфортно и позволяет человеку принять решение. Итак, вот что они делают на этих школах. Они просто спрашивают, кто хочет вести презентацию, кто хочет научиться говорить перед людьми и делиться этой возможностью, а не просто зависеть от других презентующих. И вы получите много людей, которые скажут «Да, я, я, я». Выберите вечер среди недели, понедельник, вторник, среду, неважно. Скажите, чтобы все собрались у кого-то дома, и затем практикуйтесь. Один за другим выступают перед остальными. Таким образом, они могут практиковаться в безопасной обстановке где они не будут стесняться и в то же время смогут <частье> видеть, как это делают другие. Они научатся, и неделю спустя практикуете следующую часть презентации. Неделю спустя следующую часть презентации. Вот что я знаю как факт. Самые стабильные и растущие организации в сетевом маркетинге по всему миру имеют больше всего людей, проводящих презентации. У них самые качественные, компетентные, презентующие, и их достаточно много. У you вас должно быть так же. Видео может быть шикарным. Но без презентующего, который говорит словами, вера в это будет не такой же самой. Конечно же, используйте инструменты третьей стороны, но презентующий имеет решающее значение. Вы должны создать школу презентации в своей организации, вы должны создать ферму по выращиванию тех, кто проводит презентации. Вам надо продолжать проводить проверку своей организации и спрашивать, кто хочет быть следующим, кто хочет быть следующим, кто хочет научиться, как это делать. Потому что однажды, научив, кого-то проводить презентацию, он сможет это сделать сам, и вы можете выбросить его с парашютом в любой точке мира, и он сможет построить новую организацию. Потому что теперь у них есть возможность рассказать свою историю профессионально. Умножьте количество презентующих в своей организации, и вы увидите впечатляющие последствия и результаты. Это было наше шоу на этой неделе. Надеюсь, теперь это есть у вас. Надеюсь, вы получили пользу. Надеюсь, у вас была прекрасная неделя. Как всегда, дамы и господа, мое пожелание для всех вас. Если вы решили стать профессионалом сетевого маркетинга, стать профи, потому что этот факт крепок как камень, у нас есть лучший путь. И теперь давайте расскажем об этом всему миру. Всем великолепного дня, потрясающей недели. Увидимся в следующий раз. Берегите себя. Пока-пока.